Всем привет, друзья! Ну, вот мы заново в крыльчатнике. А -а -а -а. Осмотрели одно гнездо, какое я вам до этого показывал. Здесь все хорошо. 8 штук. Колобки такие емкие. где моя рука. О, Господи. О, достал, взял. Схватил. Схватил. Во! Жердяй такой, да? Жердейка. Вперед, А сейчас наша задача проверить еще одно гнездо. Как я вам говорила, кролилась белая ночью поэтому нужно его осмотреть так сейчас потовимся немножко Наверку мы эту убираем потому что вдруг какие мертвые еще что-то так мамка не лезь ну немножко здесь так, мамка не лезь один второй третий четвертый Пятый, а шестой, к сожалению, видите, заморожешь. Поэтому что нужно делать? Всегда осматривать гнездо. Вот так. Осмотрели. Этого мы убираем. И ставим. Так, мамань, Жопку давай ставим. на месте оп все но остальные ждем окровы а ждем мы вот от этой девочки да да да следующий ты оп поправили будем смотреть контролировать а, красота все-таки то что выбрал данную породу и заниматься данной породой это было все-таки моя не ошибка а большой большой плюс очень интересные кролики Всем пока, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и огромного, огромного, крепкого здоровья. Всем пока.